вас, друзья, представители знака Зодиака Весы! Сегодня мы посмотрим, что будет происходить в основных сферах вашей жизни в период с 7 октября по 4 ноября. В это время Венера будет двигаться по вашему символическому третьему дому Стрелец. Третий дом связан с короткими контактами, короткими поездками, короткими путешествиями, а еще с механическим транспортом. И можно учитывать можно учитывать, что в это время вы будете, как никогда, полны оптимизма, желания экспериментировать. Возможно, также у вас и знакомства в поездках, и очень интересные, которые могут привести к неожиданным таким любовным приключениям. Также это могут быть знакомства с иностранцами, поскольку непосредственно у нас стрелец связан с, со всем иностранным. Ну и также это время, когда очень многие знакомства происходят на базе общих увлечений, каких-то схожих моральных принципов, моральных взглядов. Ну, такое достаточно должно быть интересное время. Также очень активно остается ваша личность, поскольку до конца месяца по вашему знаку будет продолжать двигаться Марс и Меркурий. До 18 числа он будет ретроградным, после 18, слава богу, станет прямым, и вам станет немножко полегче. Вообще само по себе вот сочетание Марса и Меркурия в вашем первом доме говорит о том, что Ваша активность, вы знаете, ее очень много, до 18 числа она будет направлена максимально на прошлое, но Марс, планета энергии, она в вашем знаке, знаете, как на чаше весов, то есть она постоянно колеблющаяся, вот вы делаете шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад, вот что-то делаете, но как-то не до конца уверены, правильно ли то, что вы делаете. И очень часто для того, чтобы оценить, правильно или нет, вы можете опираться на мнение окружающих. Вот это не очень хорошо. Но такова, возможно, вот ваша особенность. И вот, вот эта особенность, она максимально будет проявлена до конца месяца. А затем уже будут серьезные изменения. Спадут серьезные перемены в вашей жизни. в частности, они будут связаны с материальной сферой. Но это будет уже в следующем периоде. Уже начиная уже с 5, извините, не с 5, а с 1. Ноября, когда Марс окончательно зайдет, ваш в символический второй дом денег и в скорпион. Причем скорпион еще является и управителем. Марса, поэтому здесь он очень силен. И забегая наперед, могу сказать, что ваша материальная сфера, то есть шансы ее улучшить значительно, он настанет только лишь начиная со следующего месяца. Ну а пока чем вы будете заниматься? Пока у вас поездки, развлечения могут быть, приятные знакомства, ну и какое-то закрытие ста старых долгов, старых периодов. С 9 по 13 число это идеальное время для того, чтобы закрыть какие-то свои старые дела, связанные с прошлым. Может быть, это будет примирение со своими бывшими, если вы хотели помириться или просто расстаются точки над «и», о чем-то поговорить, что-то привести в порядок. Но здесь… И, и ну, здесь идет четкий намек на людей, связанных с вашим прошлым, которых вы давно и хорошо знаете. Ну, если вы захотите возобновить с кем-то отношения, помните, что в принципе ну, построить отношения с человеком, с одним и тем же человеком можно только лишь в том случае, если он действительно изменился и сам этого захотел. А если нет, а только обещает, то вряд ли это возможно. То есть можно попробовать, но как было, так и будет. Теперь с 14 по 17 октября. Здесь Венера будет образовать благоприятный аспект к вашему Меркурию. Меркурий связан с коммуникациями. Венера – это что-то очень приятное, грациозное. Ну, это благоприятное время для поездок. То есть, если вы хотите поехать с кем-то, договориться, ну, если вы хотите человека как-то на свою сторону по повернуть, чтобы он поступил так как вам выгодно и если этого человека вы давно и хорошо знаете то воспользуйтесь периодом с 14 по 17 октября а если же вам нужно будет обратить внимание человека, которого вы еще не знаете с которым, который для вас абсолютно новый и вы хотите, чтобы дело было для вас выгодным, то используйте для этого период с 30 октября по 5 ноября Поскольку точно такой же аспект будет, но только уже не к ретроградному Меркурию, а к прямому. А прямой всегда указывает не только на старые, но и на новые контакты и на благоприятный исход наших любых поездок и договоренностей. Так, Теперь 20 числа произойдет полнолуние. Полнолуние произойдет в вашем противоположном знаке, который отвечает за зону партнерства. О чем это говорит? За 4 дня до этого, до этого события многие из вас могут себя почувствовать как-то не очень хорошо. Но если вы придете в своих мыслях к тому, что что-то, наверное, на что вы рассчитывали, не изменилось, так как было, так и осталось, то так оно, наверное, и будет, и пришло время с этим расстаться. И, скорее всего, это коснется людей, с которыми вы еще как-то надеялись что-то построить заново и возобновить. Ну, не получится, наверное. Для, для кого-то это не получится. Кто-то уже потеряет веру. С 22 по 26 Венера будет образовывать очень интересный аспект, который может вести вас в заблуждение в заблуждение по поводу своего здоровья или же или же по поводу своей работы вы знаете, с одной стороны это хорошее время чтобы заниматься какой-то творческой деятельностью что-то делать руками, придумывать искусством, но неблагоприятный период для того чтобы переходить на новое место работы здесь возможны обманы возможны неоправданные ожидания поскольку нептун он всегда навеивает иллюзию а венера в аспекте с нептуном это ну, такой очень приятный аспект но к сожалению он лишает реального видения картины Поездки в этот период возможны по воде, чисто на отдых. Знакомства, да, возможно, но только для кратковременных, приятных моментов. И все. Дальше. С 26 по 28 Венера будет также параллельно образовывать аспект к Юпитеру секстиль, это очень приятный такой сладенький аспект он будет в вашем пятом доме так, раз, два, три, четыре, пять пятый дом непосредственно у вас связан с любовью и это говорит о том, что можете влюбиться в кого-то ну смотрите даже 26-го уже можете начинать влюбляться, все равно здесь уже аспект, нет, ну он еще конечно сходится, давайте здесь 27 посмотрим ну, если влюбитесь 26-го, то ладно, так уже и будет. 27-го, 28-го, шикарный просто аспект, просто шикарнючий. Ре реально можете влюбиться, будете вам находиться в таком очень взволнованном настроении, у вас будет очень хорошее такое предчувствие, интуиция будет хорошо работать, будете наполнены такой энергией, счастья, удовольствия, прям захочется делиться своей любовью. Так что не сидите в это время дома, обязательно где-то ходите, где-то ездите, с кем-то знакомьтесь, с кем-то общайтесь. Что-то приятное должно произойти. Договора, подписанные в этот период, принесут вам очень хороший, большой материальный доход. Теперь с 30 числа, как я уже говорила, Марс перейдет в Скорпион. Постарайтесь какие-то основные свои дела сделать до 10 числа приблизительно до 10 ноября, поскольку там в дальнейшем, возможно, некоторые неприятные события, о которых я расскажу в следующих прогнозах. В следующем прогнозе, причем такие события, которым достаточно сложно будет подготовиться. Но, тем не менее, никуда от этого не деться. Пока все хорошо. и Итак, друзья, сейчас мы приступаем к следующей части нашего прогноза, ко второй. И будем смотреть на Таро, что будет происходить во всех ваших сферах жизни. Таро называется Таро Снов. Оно очень красивая колода. Ну что ж, я надеюсь, она вам что-то хорошее сегодня расскажет. Давайте посмотрим, как окружающие будут воспринимать представителей знака Зодиака Весы. По двоечке мечей. Ну, можно сказать, что вы будете очень так ровно ко всему относиться, будете достаточно холодны ну, даже не просто холодны а, наверное, малоэмоциональны ну, в общем-то, это ваша карта, можно сказать вы обычно так себя и ведете хорошо, а как будет у вас обстоят дела с вашей материальной сферой ой, у вас здесь, знаете, две дороги, два пути вы ищете новые возможности ну, давайте посмотрим, с чем тут они у вас могут быть связаны может быть еще два источника дохода так, по шестерочке монет ну, вам кто-то окажет помощь во-первых, вы денежки свои будете получать на которые вы рассчитываете и плюс еще ждите чью-то помощь ну тут у нас интересный такой мужчинка, видите, он протягивает денежку, вот, денежку протягивает дает то кто-то вам платить будет хорошо, а что у вас в принципе по работе, как атмосферка Ой, здесь атмосфера борьбы, причем нужно действовать очень быстро. Постарайтесь как-то не, не занимать выжидательную позицию. Здесь еще есть намек на цифру 7. 7 дней, неделя, 7 число. Ну, давайте уточним, я еще попробую уточнить. Шестерка мечей. Ну, здесь опять движение, поездки, путешествия. Ну, что-то нужно делать. Еще это, кстати, намек на интеллектуальное поддержку, то есть пользуйтесь различными средствами коммуникации, не только собственные, например, свои две ноги. Так, хорошо. По карьере, здесь солнце, здесь, возможно, с кем-то воссоединиться, войти в желаемый союз. В общем-то, карьера, главные цели вас порадуют. Такой тут мужчина интересный изображен. это... Для женщин, наверное, будет больше интересней. И знаете, здесь есть уход от чего-то из прошлого. От чего вы уходите? От чего? Давайте спросим. От дамы мечей. Уходите сами от себя. Вы же у нас воздушная дама. Ну, здесь или вариант, что вы уходите от некой подружки, которая так же, как и вы, относится воздушной стихии, весы, близнецы, водолей, ну или просто это одинокая такая дама очень прагматичная, мудрая, холодная, или же вы просто уходите вот от некой своей такой вот сутих и хотите, чего вы хотите, чего вы хотите. Король мечей. Ну, это, честно говоря, еще хуже. То есть, прибавляется мужских качеств. Ну, или просто вас интересует вот такой мужчина. Тоже относящийся к одному из воздушных знаков. Хорошо, а как у вас по сфере здоровья? Король кубков. Ну, это указание на то, что, может быть, есть необходимость обратиться к доктору. Ну и здесь, да, да, туз мечей, вы знаете, нужно посетить, желательно, если что-то беспокоит, потому что туз мечей это серьезно, возможно, нужно чье-то вмешательство. Без мужчины ни туда и не сюда, хорошо, а что у вас в доме в семье? Колесо фортуны. Здесь перемены. А с чем они связаны? Связанные с каким-то обманом. Видите, здесь семерка вот вор идет вор. На себе он все тянет. Что это? Ошибка, что ли, какая-то? Посмотрите, семерочка монет. Такое впечатление, что вы что-то недополучаете. Или вам, вас обманывают в деньгах, финансах. Не получаете денежки свои. Меньше, чем хотели бы получаете. Кто-то вас там надул на чем-то. Или, может быть, вы уехали. Или ваш отъезд приносит вам потери. Так, вот. ну Ошибочное решение из-за какой-то ошиб из какой ошибки. Хорошо, что в любви у весов умеренность. Ну, эта карта капрала говорит о том, что, ну, всяко, как было, такое есть. То есть пока без перемен. Было все хорошо, и остается все хорошо. Было все плохо, и остается все плохо. Хорошо, возможно, или новый знак? Да. Посмотрите, какой... Ух, какой красавец. Тут жезлов. Да, возможность знакомства. Но изначально... Смотрите, они могут быть на полной луне. Приблизительно через месяц. 19-20 числа. Вот как раз на, на, накануне полнолуния. Хорошо. Ну и давайте посмотрим основной свет для вас. Я две карты вытащила. Так, император и четверка мечей. Ну, во-первых, оставьте все так, как есть. Ничего пока не меняйте. Нежелательно вообще что-то менять. И знаете, пока займите позицию ожидания, не время активных действий, потому что чувство можете себе только навредить своими решениями. Ну, в частности, пока ретроградный Меркурий до 18 числа, любые принятые решения, не могут быть ошибочными для вас. И не принести того результата, на который вы рассчитываете. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен, информативен. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео и до встречи в следующих прогнозах.